Действительно, министр сейчас поставил задачу, говорит, давайте свои предложения, различные рабочие группы, свои пожелания, как реформировать, но четко обозначил тот же момент, что в каком положении находится страна. Рассчитывать на какие-то заоблачные вещи не приходится будем исходить из того что есть хотя есть ряд пожеланий которые мы в принципе готовим для того чтобы озвучить это и внести это не касательно даже финансов есть много бюрократических моментов которые мешают развитию это с нашей стороны развитию в частности фудзала. поэтому если убрать эти препоны это не финансовые, не материально затратные вещи, это даст определенный толчок и какой-то прогресс. Поэтому не все упирается в деньги. А так мы от министерства практически не зависим вообще. Та инициатива, которая была предложена предыдущим министром, пока она, наверное, в стадии пересмотра новым министром насколько актуальна она, идея в принципе неплохая, реформировать необходимо делать более доступным, прозрачным, это тоже нужно. Но в контексте того, что я говорил, министр готов каждую рациональную идею выслушать, давать свои предложения. И мы этим занимаемся, мы будем давать предложения наши. Спортивное видео.